Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В последнее время в интернете мне регулярно пытаются на глаза рецепты бараньего бока. Очень аппетитные, румяные, классные. Одна беда. Всю эту гору мяса надо кому-то есть. Конечно, желательно эту гору мяса сразу съесть с пылу в жару. В остывшем виде, а потом даже разогретом, будет совершенно не то. И тут очень удачно приехал старший сын из Германии. Так что я в магазине выбрал вот такую красоту. Смотрите. Это передняя часть Полутуши. Смотрите, какая отличная. Ребушки такие красивые. Тут и шея, и лопатка. Но размерчик такой, что все это готовить надо в дровяной печи. и В духовку, боюсь, не влезет. Дровяная печь раскочегаривается довольно долго, поэтому раскочегарю ее сразу. И пока этот процесс идет, подготовлюсь. Как видите, толщина в разных местах разная. На рёбрышках маленькая, на лопатке на шее большая. Поэтому, чтобы более-менее одновременно все приготовилось, на свеку мясо крестообразно в толстых местах. Так жар будет проникать внутрь более равномерно. Обратили внимание, какой сабли я сегодня действую. Самая рановая линейка вышла. Они наделали катан в таком же классном качестве и также обалденно заглаженный обух. Естественно, супер острый, что тут говорить. Ну и приправить теперь можно. Розмарин понадобится. Растет у меня тут небольшой кустик. Посадил, чтобы на груза не мотаться. Продолжим. Соль, гарнулированный чеснок, перец и оливковое масло. Большинство ароматических веществ уже растворимы, но ну, вы знаете. Теперь переложить розмарином и постараюсь запечатать фольгой. Хочу на первом этапе, чтобы запекался бок в ароматном паровом облаке. От жара под фольгой влага-то испаряться будет. А на гарнир подготовлю картошку, лук и зеленую фасоль. Немного масла. Сразу посолить и добавлю к под копченой паприки. А теперь зеленый фасоль и сладкий перец надо нарезать. Я думаю, что овощам немного оливкового масла сверху не помешает. Что в печи не подсыхало ничего. Так, ну вроде все. Про забыл. Положу прямо в шкурки. Пусть запекается. Вот теперь все. Подготовка завершена. Место надо освободить. Можно ставить в печь Сейчас надо подостынет Там угольки только остались И будет готовиться при температуре где-то 210 Может быть 220 градусов Вначале, потом до 200 опустится Первый час буду готовить в фольге Все, теперь надо дождаться, когда мясо подрумянится, и можно садиться за стол. Согласитесь, лентяйский рецепт, правда? Ждем. После долгожданный момент попробует этот замечательный румяный окорок. Начну, конечно, с мяса. Что вам сказать, я клыму? М -м -м. Обалденная, очень нежная баранина, сочная, яркая, с ароматом дымка, просто класс. Вот аромат дымка появился потому, что я не подкладывал дров, а оставил уже угольки и прикрыл верхнее поддувало, Поэтому начали подымливать угольки, пепел начал подымливать и поэтому припытался этим ароматом. Так, ну а сейчас картошечки. Вот этот кусочек. Классный. Сочный. А, присыпанный а паприкой подкопченый. Картошка <звен> пропиталась соками, которые стекали с барайны вот, последние полчаса. Да, я не сказал. Я замотался, и у меня в фольге этот барашек простоял не час, а почти полтора часа только после этого фольгу снимал. Ой, так, ну и теперь все, перец. Красненький такой. А. Он сладкий, он яркий, он классный. И, естественно, фасольку зелененькую. Ну-ка. Обожаю такие блюда. Простые. Заморачиваться не надо. Все собрал, запхал, протонил, вытащил. Все отлично. Картошка не расваливается в хлам, потому что она у меня вот в этой форме готовилась. Это форма с очень толстым дном глиняным. Она нагревается очень медленно. Если, конечно, я бы запекал на какой-нибудь тоненькой э подложке, то картошка не точно бы подгорела наверняка, потому что дно печи все горячее. А вот так все отлично. Если вы в духовке будете такую штуку повторять, то, думаю, можно сначала в фольге запекать баранину, ну, скажем, часочек, а потом уже овощи добавить, формочку, на ее баранину положить, вытащив с фольги, и запекать уже вместе. Ну, тогда, наверное, будет нормально. Если у вас не такие толстые, толстодонные формы. А в остальном все отлично прекрасно. Короче, семья там уже бьет копытом, хочет есть. Так что я заканчиваю. Огромное спасибо, что смотрите, за лайки, за дизлайки. Напоминаю, да? У Самуру вышла новая линейка. Такие вот катаны прям классные. балдиные ножи. В разных сериях. Пользуйтесь промокодом Фреска получите скидку. А эта серия мой хай, бар... хай Карбон. Одна из моих самых любимых серий. Всем класс. Спасибо за компанию. Всем пока.